Всем привет! И у нас обновка. Как ни странно, это DJI Mini 3 Pro. Хоть он у меня уже и был, но это совершенно другой. Как вы можете заметить, здесь пульт RC. Мне было очень интересно, настолько ли он крут, как о нем говорят. И первый раз, когда я взял его в руку, это просто ну, здорово. Он также удобно лежит, как и версия без экрана. Мне кажется, он немножко легче, хотя, возможно, это обманчиво. Но экран это супер. Не могу поверить, что не нужно подключать никакие провода, телефон. Телефон теперь будет свободен. На него тоже можно снимать видео, как летаешь на квадрокоптере. Что хочу сказать? Птичка у нас, конечно же, не поменялась. Это все та же модель DJI. Mini 3 Pro. Но единственное, что я заметил изменения, вы можете их услышать. Слышите? Болтается. А что это болтается? А болтается это сам подвес. По всей видимости, в обзорах я часто слышал, что неудобно застегивать вот этот защитный чехол. Вот этот защитный чехол. Потому что здесь были такие направляющие и чтобы его застегнуть камеру нужно было ровно поставить хотя хочу сказать вам что мне допустим это не доставляло никакого дискомфорта и я справлялся с этой задачей очень хорошо но теперь диджай эти направляющие уменьшили и ну естественно сейчас застегивать стало проще но из-за того что направляющие не держат сам подвес он у нас теперь болтается. А что из этого может получиться? Ну, будет тереться он, короче, об защитный вот этот вот чехол, скажем так, и останутся здесь некрасивые следы. Конечно, на полеты это никак не влияет, но эстетический вид, естественно, испортит. А в остальном, все без изменений. Пульт. Здесь классно прячутся стики. Два колесика уже идут и две дополнительные кнопки настраиваемые. Ну, можно в настройках посмотреть, какие функции к ним можно привязать. Пульт удобен, стики все также приятны. Но экраны это просто шедевр, шедевр. скажу так. Конечно, квадрокоптер дороже, чем обычная версия. Но поверьте, оно того стоит. Вот я, допустим, не пожалел. Хотя я еще даже на нем не летал. Но уже понимаю, что преимуществ у него предостаточно. Вот такой огромный просто экран. Ну, Как телефон. Встроенный телефон. Что тут можно сказать? Ничего тут придумывать не стоит. Вот. Я уже наклеил на него защитное стекло. Дабы избежать каких-то повреждений, не дай бог. И, естественно, в будущем я закажу крепление, которое, вот здесь видно, оно будет крепиться. Для того, чтобы, когда ты не летишь, а, допустим, тебе нужно что-то переместить, взять, он висел на шее. Это удобно. Еще по предыдущему пульту было это понятно. Здесь стандартно, наверное, вы уже все знаете, что означают каждые кнопки, режимы полетов, возврат домой, включение-выключение, съемка, фото и так далее. Зарядка, слот для памяти и хост, это слот дополнительный, но как я посчитал в инструкции, он для подключения какой-то связи DJI. Какой связи? Фиг его знает. Будем проверять. Ну и единственное, что я слышал из негатива э, по данному пульту, это дальность полета. У нас разрешены частоты как 2,4, так и 5,8, поэтому я думаю, что на 2-3 километра он улетит. Но мы это проверим и обязательно расскажем. Вот, так что первое впечатление одни положительные эмоции. Пока доволен. Дальше будем смотреть. Итак, дорогие друзья, что мы можем наблюдать на экране пульта RC нового в отличие от телефона? Меню все тоже доступны нам: профиль, альбом, Skype, Пиксель, определение местоположения, где лучше летать, рекомендации и Академия, а также кнопка подключить дрон. Первое, что хочу сказать, это после включения дрона и пульта вам необходимо обновить прошивку как на пульте так и на дроне поэтому первым делом проверьте чтобы был заряжен аккумулятор занимает это порядка 15 ну возможно 20 минут все зависит от вашего интернета обновились и вперед значит что есть в пульте эта шторка она работает по двум командам первое это вы один раз смахиваете сверху вниз и появляется время отображается э, флеш-карта, справа в углу отображается определение местоположения, Wi-Fi, это я постоянно смахиваю один раз вниз, потому что она исчезает, и заряд, аккумуля... э, и заряд аккумуляторной батареи пульта. То есть, понятно, что есть индикация заряда батарейки пульта, она, кстати, 5200 мАч. Ну а также, если вы в этом не сильно хорошо разбираетесь, можно цифровое обозначение. Вот сейчас у нас 95%. Если смахнуть сверху вниз дважды, дважды то открывается меню. Слева можете наблюдать уведомления. Они могут выскакивать как со звуком так и беззвучные уведомления Ну вот у нас сейчас наблюдаем беззвучное уведомление это сиди карта если мы на нее нажимаем там будут доступны нам настройки а также просмотр всех файлов еще порадовал тот факт что возможно управление жестами то есть смахнуть справа налево либо слева направо и вы переходите в предыдущее мен меню. Вот как сейчас это произошло. Возвращаемся в быстрые настройки. Видим время, день, год. И отображаются значки. Первый Wi-Fi, Bluetooth, режим полета, выключить звук, запись экрана. У нас сейчас эта функция, естественно, активна. Сделать скриншот и мобильный интернет. Мобильный интернет, я так понимаю, это перспектива DJI. В будущем, возможно, будет поставить какой-то модуль, видимо, и вставить сим-карту. Будет у вас интернет. Соответственно, Google карта будет подгружаться через интернет. Ну и обновления, и все, что с этим связано. Далее, возможность увеличить яркость экрана. И звук уведомлений, либо каких-то оповещений об ошибках пульта, либо квадрокоптера. Собственно, здесь, по-моему, все рассказал. Справа вверху, если нажать, то мы попадаем в настройки. Первое – это Wi-Fi, настройка подключения режим полета, мобильные данные, подключенное устройство Bluetooth, хранилище, калибровка компаса пульта, система – это выбор языка, отображение даты, сброс настроек, инструкция пользователя и информация о совместимости пульта DJI RC. Смахиваем справа налево и возвращаемся в предыдущее меню. Посмотрим, что же появилось нового в настройках самого квадрокоптера? Как вы можете видеть, на экране все те же обозначения, как и при пультам без экрана. То есть, навигация, режим, подсказки, заряд аккумуляторной батареи, настройки камеры, карта памяти и так далее. Зайдем в настройки. В разделе «Безопасность», «Камера», «Передача», «Информация», все то же самое ничего нового у нас абсолютно не появилось напомню что на канале есть подробное описание настройки квадрокоптера ну а мы посмотрим на новшество новшество у нас в разделе управления и выбираем мы настройка кнопок в данном пульте у нас появились две вспомогательные кнопки на которые можно настроить Различные функция. Итак, кнопка C1. По умолчанию стоит повторно центрировать, опустить стабилизатор. Доступно следование FPV, круиз-контроль в режиме гиперлапс. Либо настройки камеры можно установить. Увеличить, уменьшить экспозицию. Настройка камеры. И переключатель портретного пейзажного режима. В разделе «Другое» ничего нет. Аналогично с кнопкой C2 можно выбрать подходящую для вас функцию и быстро переключать ее. Правое колесико – увеличение и уменьшение масштаба по умолчанию, можно настроить фокусное расстояние, настройка экспозиции, выдержки ISO. И также доступно сочетание клавиш. Кнопка C1 плюс правое колесико, по умолчанию настройка выдержки, настройка фокусного расстояния, экспозиция, выдержка ISO. В другом разделе ничего нам не доступно. И кнопка C2 плюс правое колесико, настройка ISO по умолчанию. В принципе, функции выбраны неплохие, поэтому можно ничего не менять. Ну, если у вас нет какой-то другой необходимости. Вот, собственно, и все, что появилось нового с пультом RC. И один момент, который я заметил, это когда вы нажимаете на кнопку выключения, то гаснет экран. Уверен, что управлять дроном останется возможность, но если он находится в прямой видимости, потому что лететь... Туда, не знаю куда, а тем более не видя изображение, это небезопасно. Нажимаем на кнопку выключения еще раз, экран снова активируется. Таким образом вы можете сэкономить заряд аккумуляторной батареи пульта, если вам не нужно смотреть куда вы летите. Вот собственно и все. Поэтому желаю всем хороших полетов, без крашей, пока!